Представляем вашему вниманию полностью автоматизированную линию для изготовления кирпича, блока, тротуарной плитки. На данной линии работают три человека, оператор линии, водитель погрузчика и упаковщик. В обязанности оператора линии входит визуальный контроль за работой всей линии, а также соблюдение техпроцесса и организация остальных работников. Вся линия в процессе работы управляется с одной панели, это обеспечивает стабильный контроль всего производства, удобство использования и возможность управления линией одним специалистом. Водитель погрузчика обязан следить за наполненностью бункеров таких как, с инертным материалом, цементом и пигментом при необходимости произвести досыпку. Также он отвозит уложенную на поддон продукцию с под укладчиков в пропарочную камеру. Упаковщик освобождает пропарочную камеру и упаковывает продукцию на подоне. Далее перемещает ее на склад готовой продукции. Данная линия на 90% исключает человеческий фактор. В результате вы получаете идеальную продукцию, отвечающую всем современным требованиям строительства. Так по кирпичу, блоку, тротуарной плитке вы получаете погрешность 0,3 мм по высоте изделия. Высокую марочную прочность для кирпича от М250, для тротуарной плитки от М-400, для блока от М-150 и выше. Повышенная прочность изделий достигается путем формирования правильного гран-состава смеси на линии подготовки сырья и максимального уплотнения его в кресе с давления до 350 тонн. В результате получаются очень плотные изделия, не имеющие в себе воздушных пор и как следствие низкое водопоглощение менее 6%, высокую морозостойкость. Как правило морозостойкость имеет показатели не менее F-100, то есть 100 циклов замораживания и оттаивания. Основным инертным материалом может быть отсево известняка, ракушечника, мергеля, травертина, отсева мрамора и другие материалы схожие по своим физико-химическим свойствам. Также за счет автоматизации процессов, снижаете себестоимость готовой продукции, тем самым обеспечиваете себе конкурентное преимущество. Для расчета себестоимости продукции в вашем регионе свяжитесь с нами любым удобным способом. Мы вам поможем подобрать материал для изготовления изделий, сделаем расчет себестоимости продукции в вашем регионе и соберем именно под ваши задачи комплект линии.